Ну что, коптильня сезона готова, я думаю, что, и, как у многих у вас, да, вы уже все к весне готовы. И вот этот ролик выпадает на наш великий праздник, на нашу православную Пасху. Хотел пожелать вам всего самого вот того затаенного, что вы хотели давно и вот никак не получалось, чтобы вот Господь вам помог это Сделать, осуществить, чтобы все у вас сложилось в жизни, как вот как вы хотите, И чтобы у вас была открытая дорога. Видите? Вот с праздником вас, Христос воскресенье. Кто хотел вялить, но как-то попроще? Вот кто думал о вяленной колбасе, собственной вяленной колбасе, но сделать ее как-то по-простому, без всяких там климатических камер и всяких всякого разного, да? Вот сегодня как раз этот самый рецепт. Колбаски-кнуты, но зная, что у вас нет дома климатической камеры, я решил вас подстраховать и себя тоже в том числе. В общем, что хочу показать. Вот такие колбаски-кнуты можно будет Вялить, именно вялить, не сушить, а вялить. Сушка и это разные вещи. Можно будет вялить в любом-любом любом холодильнике. Эта оболочка специальная, оболочка называется «Мембрин», и по сути весь ролик сегодняшний про эту оболочку, ну, практически. Сегодня начало, окончание будет этого ролика примерно через, ну, где-то через недельку, может быть, две. Посмотрим, как она пойдет. но ну, я вижу, что идет прямо по графику, примерно 1% сутки теряет. «Мембрин» – новая оболочка. Она для вяления, она для термической обработки, она универсальная, она и коптится, и корочка такая классная, обжарочки возникает, и вялится в том числе. Смотрите мне, что есть. У меня такая есть колбаска, она тоже в этой оболочке, видите, в ней можно верить в простых условиях это висело у меня просто вот в прихожей там в нашем цехе сосисочной. Так что так, сегодня план такой, оболочка может быть, ну, соответственно, вот эту 26-ю я набил вот в эту гофру, да, есть еще 32-я, 35-я, 50-я, 65-я, кольцевая. Да, разная совсем это и такая кольцевая, тоже есть 42-я, то есть их куча вариантов именно вся наша эта оболочка называется мембрин, мы ее завели и она вся будет стандартная универсальная оболочка для того, чтобы закрыть полностью потребности вы же знаете, что сейчас у нас фиброзная оболочка в России исчезла да? ну, не завозится из-за санкций и коллагеновая оболочка в том числе тоже не завозится, короче, это замена всем этим оболочкам это готовое решение вам по все нужды Варить, коптить, вялить, что угодно. Пожалуйста. Ну, а мы, собственно, поехали. Кнуты, естественно, были у нас на канале уже достаточно давно, года два назад. Я тогда делал их, по-моему, в, по в баране червей, если не ошибаюсь. Или в коллагенке, я уж не помню. Но сейчас э, хочу снова зайти, так скажем, сделать ремикс, как можно сказать, да? Версия 2 или 3, какая у нас там, неважно. важно. Итак, попроще. Лопатка свиная сырье. Измельчение 8 миллиметров на решеточке, набиваем в оболочку, как я уже сказал, любую, но в данный момент будет 26-й калибр, вот такая, да, сосисочная, это же сосиски по сути, можете сосиски, можете вялить, что хотите делать, вот, специи могут быть любыми, какие точно, я вам скажу, тут тоже интересно, тут тоже, видите, разные специи, разного цвета, вот, тоже будет классно, поехали делать вместе со мной, это будет очень просто, не отрывайтесь, смотрите за моими руками. Итак, переходим к фарш-составлению, у меня здесь 3 килограмма фарша, я его пополам разделю, по полтора, да, и сделаем эксперимент, хочу все-таки побольше вот таких вот ярких оранжевых, да, ну таких с красниночкой, и новиночка у нас, яркий оранжевый называется смесь для гриля, понятно, но кто запретит мне и вам использовать ее в других колбасах, да? Ну, точно так же, как и в котлетке можно. То есть, специи, они везде специи. Какая разница? Черный перец везде, черный перец. Смесь для барбекю каджун и смесь для паштетов. Универсальная. Для пате, для ливерных колбас. Это наши новиночки. Понятно. Я сейчас начал добывать другие старые рецепты они такие классные вообще вот это вот на основе старых рецептов все сделано а каджун это стандартная классическая там еще техас чили микс у меня есть и что-то еще для, для гриля тоже на появляется потихонечку так значит дозировка 10 граммов каджуна и 8 граммов по моему паштетов. ну примерно вот, смесь имбирная у меня уже вот здесь есть, вот, в этом формате я уже не буду использовать. А вот оранжевый хочется побольше. Вы можете сделать и без стартовых культур, только тогда вы отправляете на холодную ферментацию. То есть со стартом мы отправляем в тепло на двое суток, да, а без стартов мы отправляем в холодильник на 5 суток. А дальше верим, сушим, как обычно. Вот и вся разница между со стартом и без стартов. Ну, конечно, вы должны понимать, что стартовая культуры резкое снижение pH вам дает дополнительные гарантии безопасности. Но ну, а в остальном обычная сыровяльная колбаса. Так, дальше. соль одинаково. Давайте мы с вами добавим 30, ну, давай 28 грамм. 28 грамм нитритной соли, либо беконной соли, да? Либо смесь там плюс поваренная соль из расчета 28 грамм общей, общей соли на килограмм. И что еще? А, ну стартовой культуры произвольно. Ну я добавлю сегодня либо ТСП, либо Флор-Италия, не, не важно. Ну либо без стартов. Кнуты такая простая. история. И для того, чтобы легче набивалось и равномерно просолилось, добавим водички 5-7%. Пользуем сосисочную цевку на шприце и набиваем в оболочку мембрин. Стараемся укладывать максимально без воздуха, прям вот уплотняемся по максимуму, чтобы не было пор потом уже вот в этой оболочке. А какие поры, сейчас покажу, секундочку. Вот, видите, какие поры? Это вот из-за того, что я лентяй. Вот это вот все у вас получится, потом они, возможно, подсохнут, а возможно и там плесень разовьется. Поэтому без них нужно обойтись, понимаете? Без них. все. Друзья, эта оболочка не требует замачивания. То есть любая оболочка в гофрах не требует замачивания. Мы просто ее надвигаем на цевку и начинаем сразу набивать. Очень просто. Дальше все просто. Отжимаем фарш, да, с конца. Она же очень прочная. Завязываем. Завязываем. Оба конца этой сосиски, да, она же может быть любой длины. И потом просто, смотрите, либо двоечками, либо по одной, да вообще как, как угодно. Хотите перекручивать, хотите перевязывайте, за что угодно делать. Вот я нашел серединочку, да? Нашел серединочку, перекрутил серединочку. А дальше погнал. Сейчас я отожму еще. А дальше погнал двоечками. Раз. Сюда. Два с. Вот тебе уже две сардылечки, колбасочки, как угодно. Дальше снова раз, перекрутил, протянул конец свободный. Потом еще две, потом дальше, также раз. Вот, и ты по сути угоняешь, угоняешь всю эту длину вот в такие двоечки. Оболочка пластиковая, она может для собой много позволить, но она очень такая прочная. Но единственный момент, она не выносит прокалывания. Прокалывать пластик нельзя. На ваших глазах полтора килограмма сосисок буквально за 15-20 секунд. Итак, друзья, давайте немножко резюмируем и на этом сделаем паузу примерно, может быть, на неделю, может быть, на две, как пойдет э, со следующими съемками. Значит, смотрите, что хотел вам отметить. Разница между вот этими колбасами и вот этими колбасами ровно четыре дня. Два дня вот эти колбасы провели закрытым, ну, просто в, в камеру засунул при плюс 22, примерно, в помещении, и они стали красными, они ферментировались. А вот эти колбасы сделали мы с вами только что. И они еще не ферментировали, соответственно. Разница только в этом. Количество специй одинаково, старт культуры одинаковые, вообще все одинаково, кроме ферментации. Видите, как отличается? Казалось бы, да? А вот да. Еще момент. Эти колбасы, колбаски, можно их так назвать, они уже в принципе готовы. Они, их уже можно кушать, но единственный момент что их кушать будет немножко ну, неприятно, потому что они еще сыроваты. А так они уже кислые, они уже они уже вкусные. Ну давайте порежем. Я хотел вам показать, э, как работает ферментация. Вот что вам будет интересно. Так, ну давайте разрежем. Я покажу ферментацию. На этом пока закончим. Отобьемся, да? Вот такая она. Она резинистая, плотная. Она прям уже монолитная. Видите? Она как бы сварилась, но хотя это жидкий фарш, я на ней утро воды. Это как бы уже вареный, но уже готовый фарш. А сварился он лишь потому, что внутри выработалось много-много молочной кислоты, видите? То есть, в принципе, это изделие уже готово. Вот такое монолитное, однородное. Видите, она склеилась. Именно ферментация ее клеит. Хорошее кисленькое мясо. хорошенько кисленькая колбаса. Сейчас она подсохнет и будет идеально. Все, что хотел вам показал, как работает ферментация, вы признаете, видите? Это уже монолит. Сейчас, значит, вот то, что мы сделали только что, кладем в тепло на двое-трое суток, пока они не покраснеют, а потом куда угодно, вот на гардероб, на, на гордины, да, пожалуйста, на дверь, пожалуйста, на сквозняк, куда угодно. Оболочка мембрин позволяет вялиться медленно, и вы получите именно вяленое изделие, не сушеное. Так что так, делайте, и мы с вами попозже увидимся, когда она будет совсем красивой. Так, ну что, планировал я, что пройдет две недели, и мы с вами увидимся, да, вот с этими кнутами. Мы, вы увидите с этими кнутами. Но прошло полтора месяца, ну, так бывает. А вот сейчас вот начал дергать, там у меня с, с такой специальной волшебной палочки, на все весело велелась, потянул, и вот видишь, тут прям тянешь, она сама собой счищается. Вот, ну, хотел обрезать, подумал, нет, покажу, как есть. Вот, она счищается, становится классной. Спустя полтора месяца они стали, видишь, какими классными удобными упакованными в одноразовую упаковочку сушеным колбаском. Нравится? Не знаю пока. Ага, ничто -а, не понял. Ну, вот, понял. Так, Сюша, смотри, мы вот так режем, вот так показываем. Здесь у меня, ребят, полтора месячные кнуты, да? Вот они так выглядят. Они висят просто в уличных условиях. Вот эти кнуты мы с вами делали в прямом эфире. Дней 10 назад, если я не ошибаюсь, ну, совсем недавно, может перемотать, у нас там на канале есть этот баран черева, прям там вот, который вот такими они стали. И хотел показать вам именно в процессе, то есть не как какие классные у меня колбаски получаются, а именно как у вас может получиться и как у вас должно получаться. Вот это моя цель, понимаете? Процесс съемок, он достаточно растянутый, поэтому сейчас я говорю, что это 10-дневные колбаски. Ну, для меня они сейчас, да, вот в процессе времени, да. А вы их увидите, наверное, конечно, позже. Ну, ничего страшного. Вот такими они будут вас спустя 10 дней привяли. Они просто вот на сквозняке где-то на, на, на улице. Вот, это в баране череве. Вот такими они будут у вас а, в мембрине нашем. Вот, здесь прошла ферментация, здесь прям все хорошо. В прямо на столе они лежали. И дни, дня 4 назад я повесил их на, на улицу. Это вот пристроечка, по сути, просто навес, в котором уличная температура. Ну, то есть без лара. осадков, без шквалистого ветра. Ну, да, без сильного сквозняка. И спасибо, без солнечных можешь. лучей, по-моему. И без да? прямых солнечных лучей это важно, потому что... Там нет происходит. окна. Солнце, окисляет жир и, становится, и резко снижает срок ну, То есть на балконе нужно как-то притенять, да? Если на балконе вялись. Да, на балконе без прямого света. Да, Ксюша, спасибо. Прям очень приятно запах. Вообще, вообще. На, попробуй. Ну а что с этими 10 -дневными? Их еще нельзя есть? А, можно. Попробуешь? Ну, Мне, понимаешь, трястись придется. Ну, ничего страшного. Вы нас поймете, ребят. Мы тут в прямом эфире практически делаем. Просто колбаса. Мне кубаса. кажется, они постарели. Ты про морщины? Да, Нет, я, я про... про такое... Про, осаленность. Чуть-чуть, осаленность. да. Ну, я же с вами не добавил. Антики уже. Все же пару недель назад они были наверняка лучше. Ну, пару недель назад Или даже месяц назад Они были гораздо лучше Гораздо более свежие Ну, слушай, давай порежем вот эти барашку. Слушай, ну, может быть, их стоит все-таки хранить в холодильнике? Да, под вакуум и в холодильнике Ну, у меня Тут же у нас еще и студия, да Еще и шоу Люди приходят сюда посмотреть на наши термокамеры Которые в помещении И они заходят такие у нас там грозди, эти все кнутые Ну, я-то, понятно, не нужна. Витрина, товар лицом, эти кнутые гроздьями, эти вот огромные колбасы там и всякие лопатки, все, и прям гроздьями висит при входе. Это не для, не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы у меня просто по другому. Конечно, не нет. меня такого холодильника, конечно, конечно, да, я хочу похвастаться. Но, но такого холодильника я не найду для такого количества колбас. <coughs> Ребят, ну, в общем, вот такие полутормесячные не понравились. Прогоркло немножко, да? Нет, они вкусные, просто Старый я их джин. пробовала раньше, они были лучше. Mm -hmm, хорошо. И вот такие они ферментированные. А это не страшно есть еще? Они достаточно сырые. Мне нечего терять в этой жизни. Ну, давай. Шутка умра. Не зашла, похоже. Ну, слушай. А, он ферментированные. Сырые, сырые. Это вкусно. Что там за смесь была? Потом мне напишите, что там была за смесь. Я... для грили. В прямом эфире, который делал? Да, да, было в прямом эфире. Помню, для гри, очень вкусно. Прям офигенно вкусно. Нужная прям кис кислиночка, вообще все, огонь прям. Уж казалось бы. Все, ребят, спасибо, все, что я хотел я вам показал. Кнуты – самая простая, самая элементарная, самая ненапряжная история, <как> которую вы можете брать с собой на природу, на рыбалку, на охоту, куда хотите. И если вы это делаете не в бараньем черве, а, например, ну, в какой-то пластиковой оболочке проницаемой мебрине например, то вы еще получаете и индивидуальную упаковочку каждой mm. колбаски. Mm. А скажи, ну ты это может быть первая вяленая колбаса? Да. Когда у тебя нет условий, mm. такая вкусная. Слушай, извините, я избиваюсь, но это обалденно. Очень вкусно. Извините. <как> Когда у тебя нет, нет условий, но вдруг совершенно случайно у тебя появился колбасный шприц, рекомендую. Берете мясорубку, распускаете фарш. И все делайте, как мы с вами делали прямо в прямом эфире неделю назад, дней дни 10 назад. Да? И все будет у вас получаться в идеальном состоянии. Вот как у меня, собственно а говоря. Скажи, какая температура улицы, на улице может уже Критично, противопоказано быть этим Ну Когда вот жарко, когда у вас плод потечет, тогда нельзя. Для кнутов это уже достаточно опасно, потому что жир вытечет, и он такой, знаете, они бы такие запотевшие были такие все в жиру, а жир еще прогоркнет. это быть не В общем, в холодильниках просто надо убрать. холодильник, сквозняк, вот под потолком, где угодно, лишь бы вот ну, они высохли. Кнуты сушеные колбаски, так что так. Здесь скорость воздуха, ничего вообще, вообще не, не имеет значения никакого. Просто они висят, по сути, готовые консервы в удобной фасовке. Разом оторвал, пошел, слева. По пути. Ну, правда, мне отрывать не получилось быстро. В мембрине. Он очень очень прочно. Деркал дёрк никак. Так что так. Что так. Все, ребят, все, что хотела я вам показал. Во всех ипостасях рассказал. И в полуторамесячном, и в десятидневном и в баранни черве, и в мембрине. Ну так а в какой оболочке все-таки лучше? Как что Лучше, ну слушай, вот это сохнет колбаса все-таки. Видишь, она просто быстро высыхает, и все. Но, Но нам же, же это и нужно, в принципе. <coughs> да. А здесь она больше вялится. То mm -hmm. есть суженая колбаса, вяленая колбаса, разница лишь только в скорости пропускания влаги сквозь себя, вот этой оболочки. Ну, то есть в разница в скорости потери веса этой колбасы. <coughs> Но чем, более, чем дольше длительный процесс потери веса, тем дольше происходит ферментация, накопление вкуса и всех вкусоароматических веществ в этой колбасе. А вот у тебя пример лежит слева. А, а спасибо, большое, подсказываешь. Это мы снимали соседний ролик про московскую копченую. Был ролик у нас, московская варенокопченая. Из нее ее же сестричка переехала в ролик московской сырокопченой. И вот сейчас мы ее сняли. Это и колбасе три месяца. Она стала просто вот в своей идеальной форме. Вот прям совершенная форма, совершенный вкус. И все, что от нее требовалось, я от нее получил. Спасибо большое, Ксюша, за то, что ты мне показала. Вкус этот будет для нас эталонной, московской колбасы. Что ну, я а кто... показала? Так, это намекнуло, смотри, кто там что валяется, на устала. Вот, поэтому это колбаса для начинающих, это колбаса для таких уже куриных колбасников. Вот, Но их объединяет, естественно, оболочка мембрин, которая позволяет вялить тебе где угодно, невзирая на всякие климатические условия, лишь бы было достаточно прохладно. То есть в любом холодильнике. Моя задача сделать колбасу в любом холодильнике. Я думаю, я с ней справился, и вы с ней тоже справитесь с нашей помощью. Все, всем спасибо. Кнуты, в студию.